Представьте, к вам приходит милая женщина, о чем-то вам говорит, и на следующий день вы отдаете ей свою квартиру. Всего один разговор, и вы сами идете к нотариусу и подписываете все документы. Думаете, провернуть такое невозможно? Ошибаетесь. Та, о ком идет речь, возможно, уже проделывала этот фокус несколько раз. С чего мы это взяли? Да просто увидели из ее декларации. Да, вы все правильно поняли. Эта дама обязана подавать декларации, потому что она не просто какая-то аферистка, а депутатка партии «Единой России». И полномочий у нее куда больше, чем у обычных смертных, чем она с удовольствием пользуется. Лариса Юркова – депутатка МО измайловская которая уже много лет избирается от «Единой России». В своих декларациях помимо другой собственности она спокойно указывает в том числе и долю в 128-метровой квартире на Бронницкой улице в центре Санкт-Петербурга. Казалось бы, что там несчастная доля в коммуналке по сравнению с огромными квартирами и дворцами остальных чиновников? Однако интересно то как наша депутатка ее получила. Дело было так. В 2017 году Лариса Юркова, бывшая помощница депутата единороса Виталия Мартыненко, пришла в гости к одной из жительниц Петербурга. Жительницу зовут Светлана, и на тот момент она недавно перенесла биохимию печени – а из-за неправильной дозировки лекарственного препарата страдала от головокружений и периодических потерь сознания, слуха и зрения. Представьте себе, человек находится в тяжелом физическом и психологическом состоянии, нуждается в помощи и поддержке. А что делает Юркова? Она уговаривает Светлану оформить договор дарения доли в коммунальной квартире. И на следующий день они идут к нотариусу, представляются сестрами и подписывают все необходимые документы. Через год Светлана подает в суд, но ее иск после долгого рассмотрения не удовлетворяют. По решению суда она фактически остается без крыши над головой, а депутатка обманом забирают комнату у больного гепатитом человека нам в яблоко обратилась женщинам, просто избиратель, никакой не политический активист, не член партии, обычный житель коммунальной квартиры. Обратилась она к нам в защиту своей, даже не соседки, а в защиту женщины, которая соседка ее сына. Женщина не молодая, за 50, тяжело больна, гепатит у нее вирусный. Она оказалась без единственного жилья. Она, правда, в нем живет пока, но сколько дней она еще проживет там, неизвестно. Она говорит о полных сумках еды, которые ежемесячно возила ей Юркова на своем автомобиле, подъезжая к ее дому, под видом того, что она ей помощь оказывает. А вот потом уже она ей предложила оказать помощь в той форме, что отняла у нее комнату. Какие же могут быть причины участия Ларисы Владимировны Юрковой в столь дорогостоящим для нее мероприятии? Потому что ведь не каждому человеку сразу придет в голову, что после такого вот дарения чужому человеку именно Юркова, видимо, оплатила и, наверное, намерена оплачивать и дальше, пункт первый, расходы по нотариальному оформлению и госрегистрации, они не могли составить меньше 12 или 15 тысяч рублей. Налог на дарение 13% от кадастровой стоимости с комнаты полтора миллиона на тот момент по кадастру была. Соответственно, налог 200 тысяч рублей заплатила Юркова. И также регулярно оплачивать дальше налог на имущество, расходы по содержанию и ремонту недвижимости. И, и, и, и зачем же все эти расходы Юрковой, ведь она в комнате вроде как не живет и клянется, что не собирается. А она все это обставила, ребята, по фантикам защиты от выселения из комнаты. То есть дарение якобы было нужно, как было объяснено психически не до конца здоровому человеку, было объяснено, что комнату у тебя, Светлана, вот-вот отнимет кто-нибудь. И чтобы эти злые инопланетяне не отняли, Подари-ка ты комнату своему муниципальному депутату, уж он-то не даст в обиду твою комнату, у него-то никто не одними. Единороска Юркова при этом еще является председательницей районного отделения петербургского филиала российского Красного Креста. Она должна помогать людям, но вместо этого пользуется своим положением и вводит в заблуждение беззащитного человека. Это обман и жульничество. Именно по такой схеме действуют черные риэлторы. Но может ли черный риэлтор быть депутатом? Ни в коем случае. У Ларисы Юрковой есть и другая недвижимость, которую она получила в дар. Кто знает, может быть своих дарителей она тоже обвела вокруг пальца. Сколько еще несчастных людей за долгие годы обобрала эта наглая обманщица? Мы можем только догадываться. Избавиться от таких депутатов можно только одним способом, зарегистрировавшись на сайте «Умного голосования» по ссылке в описании. Переходите прямо сейчас. Давайте избавим Санкт-Петербург от наглых жуликов из «Единой России».